Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот самую простую корону. Я ее вязала из толстой пряжи для ребеночка новорожденного, то есть на объем головы где-то 36-38 сантиметров. Вы уже в зависимости от своего размера посмотрите, сколько рапортов у вас войдет в ваш объем головы, и там уже сами решите как будете добавлять смотрите берем пряжу потолще я буду брать ализелла на гол 240 метров в 100 граммах также я буду вязать для основного вязания крючком номер 4. и для заправления кончиков я взяла крючочек где-то 15 ну то есть у меня здесь 2 в одном поэтому разная толщина ну в принципе любой подойдет немножечко потоньше чем для основного вязания чтобы аккуратненько заправить кончики. Либо можете использовать обычную иголочку и, вдевая в иголочку, будете прятать кончики. Также ножнички для обрезания. Берем ниточку и крючок. У меня эта ниточка фисташкового цвета. Вы выбираете на свой вкус, на свое усмотрение. Можете вязать двухцветную, то есть посмотрите. И мы начинаем набирать цепочку из воздушных петель. Берем линеечку либо сантиметр, и набираем цепочку. То есть закрепляем. Я всегда вот эту петельку первую не затягиваю туго, я ее всегда считаю э, первой петелькой, для того, чтобы мне потом было удобно заправить кончики и было это все красиво и аккуратно. Вы, если ее не считаете, то не считайте. И я продолжаю. 2, 3, 4. Нам нужно набрать э, кратное то есть, по моему, так скажем, вязанию, по моей плотности, я буду набирать 60 петелек, кратное 6. То есть, у меня будет на короне 10 зубчиков. То есть, вот этот зубчик, один рапорт его, составляет 6 петелек. Поэтому, берем линейку, у меня объем головы 36-38, вот я где-то 60 петелек набираю, это как раз, ну, где-то приблизительно 30. 3,34 сантиметра, то бишь на 2-3 на сантиметра я буду набирать меньше, для того, чтобы у меня корона не была слишком большая. То есть вот еще у нас цепочка а, неплотно набирается, обратите внимание, и тянется. Поэтому я буду набирать, еще раз повторюсь, на 2-3 сантиметра меньше от положенного объема. Вы, если хотите побольше, вяжите побольше, то есть вы потом уже... По плотности своего вязания уже поймете. Итак я продолжаю набирать кратное 6 то есть 60 петелек воздушной цепочки. Вот я набрала цепочку и теперь повернув косичкой к себе находим начало цепочки то есть чтобы она была не перекрученную и находим первую петельку. Если вы считали это за первую петельку начала, то в нее вводите крючок. Если следующая, то следующую. Теперь берем соединительным столбиком или соединительной петелькой соединяем, замыкаем кружочек. Теперь в каждую петельку сразу, без петельки подъема, либо каких-либо лишних столбиков, сразу в первую петельку начинаем делать столбики без накида вводим крючок захватываем ниточку и еще раз захватываем ниточку то есть вот такими обычными движениями провязываем в каждую петелечку по столбику без накида всего у вас должно получиться по кругу 66 столбиков если вы делаете по моему описанию если же вы делаете по своему то смотрите какое количество петелек воздушных вы задумали сначала то есть кратное 6 такое и провязываете то есть если у вас к примеру не 60 а 72 петелечки то провязываете 72 столбика и так далее провязываем в каждую петелечку по кругу по столбику без накида провязали 66 столбиков и дошли до на начала второго ряда. Второй ряд мы продолжаем провязывать. Но смотрите, за обе стеночки, уже начиная с первой петельки, провязываем столбики без накида. То есть продолжаем провязываем второй ряд, также 66 столбиков. Мы сейчас провязываем высоту нашей короны. Хотите, можете провязать 3 ряда столбиками без накида, но я буду делать и показывать такую корону какая была у нас сначала то есть какую я вам показала еще раз повторяюсь хотите можете добавить 1 2 ряда но в каждую петелечку делаем столбики без накида и не забываем отсчитывать, какое количество у вас было сначала провязанных воздушных петелек такое должно быть и в окончании провязывания количество Вам, вами задуманных рядочков. Продолжаем провязывать до конца ряда столбики без накида. Мы провязали второй ряд. И теперь приступаем к вывязыванию зубчиков. Раппорт узора, еще раз повторяю, состоит из шести петелек. Итак, начинаем с первой петельки. Провязываем столбик без накида. Делаем накид. И пропускаем 2 петельки. В третью вводим крючок и делаем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и в эту же петельку с двумя столбиками с накидом делаем еще 2 столбика с одним накидом. Теперь отступаем 2 петельки. В третью вводим крючок и делаем 1 столбик без накида это у нас начался второй раппорт то есть столбик без накида 2 столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом и столбик без накида между где у нас получается начинается вывязываться зубчик между столбиком без накида и петелечкой с столбиками с накидом мы пропускаем две петли то есть они как бы у нас визуально замещают один столбик с накидом то есть у нас получается как бы визуально по три столбика провязано с накидом на самом деле по два и так провязали столбик без накида делаем накид и в третью петелечку под столбика делаем два столбика с одним накидом в одну петлю снова 3 воздушные петли 1 2 3 делаем накид и в эту же петелечку Доделываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. Пропускаем 2 петельки, в третью делаем столбик без накида. Снова делаем накид, пропускаем 2 петельки, в третью провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик сюда же второй. 3 воздушные, воздушные петельки. 1, 2, 3 и сюда же 2 столбика с одним накидом. Зубчик закрепляем столбиком без накида через 2 петельки в третью петлю. Как вы видите, у нас получаются вот такие зубчики. Они слегка закругленные, но это самый простой вид короны. Если хотите, немножечко вот так их пальчиками заострите. То есть это вот такой вариант интересный. Он очень легкий. Я думаю справится даже начинающий. И снова делаем накид. Через 2 петельки провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1 столбик и сюда же 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же возвращаемся, провязываем 2 столбика с 1 накидом. Не забываем пропускать 2 петельки с предыдущего ряда. И делаем закрепление зубчика столбиком без накида. Снова делаем накид, пропускаем 2 петельки, в третью делаем 2 столбика, 3 воздушные петли 2 столбика. И закрепляем зубчик столбиком без накида через 2 петельки в третью водитель. И так делаем до конца ряда. Если же у вас 60, как у меня петели, 60 э, петель, то у вас получится 10 вот таких вот рапортов, то есть 10 зубчиков. Если же у вас больше, то вы ориентируетесь по-своему. Если же наоборот меньше из-за того, что у вас крючочек и э, ниточки толще, то точно так же провязываете э, количество воздушных петелек, то есть цепочку из воздушных петелек, кратную 6. Это может быть, не знаю, самое минимальное, что может быть, это, наверное, три рапорта. То есть трижды 6, 18. Может быть, 4, Вот такая коронка получится. Если вы хотите совсем малюсенькую сделать, то просто берете тоньше ниточки, тоньше э, крючок, получается более красивее, более аккуратнее. Но, честно говоря, в этом и суть этой короны, чтобы она была провязана именно крупной ниточкой, крупной, э, крупным крючком, для того, чтобы иметь вот такой вот небрежный, но прикольный вид. То есть такая корона подойдет красивой, красиво для фотосессии. Такую корону можно сделать розового, к примеру, или беленького цвета. Девочкам на Новый год, к примеру, или мальчикам в соответствии от пола выбирайте цвет. Девочкам можно такую корону украсить бусинками красивыми. Мальчикам же наоборот можно сделать какой-то атласный плащ под такой цвет. И сделать такого своего рода принца. Также на Новый год можно сделать такой легкий костюмчик, обшить дождиком. Такую накидочку атласную сделать, самую простую. И корону точно так же можно немножечко украсить дождиком. Сильно не украшайте для того, чтобы было видно ваше искусство, так скажем. И все, я делаю последний рапорт. Снова пропускаю две петельки. Третью ввожу крючок и провязываю 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика с одним накидом сюда же. Все, это последний рапорт я доделываю. И делаем соединительный столбик, в столбик без накида начало ряда. Вытаскиваем петельку, обрезаем ниточку. И вводим в серединку эту ниточку, то есть прячем кончики вот таким вот образом. Это все отрежете и затем прячем кончики помеж вязания, то есть помеж столбиков с внутренней стороны. Обрезаете, вдеваете ниточку в иголочку, либо же просто крючочком продеваете. Вот эту нижнюю ниточку тоже можно во внутреннюю сторону вот так вот вдеть. И еще раз красивенько вот так вот продеть в одну сторону и в другую, как бы закрепить. И вот, как видите, у нас практически не видно начало и конец ряда. То есть, вот, если вы снова этот кончик спрячете с внутренней стороны между вязанием, вот она, наша корона готова. Получилась она из-за того, что ниточка толстенькая, она получается плотненькая. Повторюсь, что зубчики можно... Вот так вот немножечко пальчиками, так скажем, соединить между собой, вот так вот, две стороны, и немножечко заострить. Хотите, можете слегка намочить корону, чтобы эти зубчики именно высохнули вот так вот. То есть вот эти краешки намочить и немножечко подержать пальчиком, затем оставить на ровной поверхности, и они должны вот так вот и остаться остренькие. То есть тоже ваша, как фантазия, подскажет. Все, наша корова, корона готова. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. Все осталось понятно. Обязательно комментируйте. Кому что непонятно, оставляйте вопросики в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!